И теперь э, вернемся в справочник контрагенты. когда мы с вами будем определять нового контрагента, у вас по умолчанию уже будет стоять галочка покупатель, опять же по умолчанию, вам никто не мешает ее снять и сказать, что вы сейчас носите поставщика. вот. И второй момент, что когда вы его определите, сейчас не важно, да, кого мы внесем записать, мы увидим, что договор у нас внесся. Новый определился для этого контрагента и а, указано что взаиморасчеты ведутся по договору в целом для нас это более удобный вариант и нам уже об этом думать не нужно будет при внесении нового контрагента и договора по его по его карточке еще мы с вами хотели поговорить о том что есть понятие типа цен при оформлении документов реализации товаров и услуг и мы также можем установить значение по умолчанию удобные для нас для дальнейшей работы более автоматической более быстрой так вот при внесении нового документа а, и определение покупателя да, мы с вами видим что тип цен вот по умолчанию у нас не заполнено То есть, Пока данный документ мы ни по какому типу цен не определили, по какому типу цен мы будем продавать. Если мы зайдем в цены и валюты, то поле тип цен у нас остается пустым и мы каждый раз должны его определять. Но мы можем, опять же, этот момент автоматизировать, если мы зайдем в сервис настройки пользователя и в разделе ценообразования скажем, что Основной тип цен продажи у нас розничная. И скажем, окей. Так вот, когда мы будем с вами новый документ реализации товаров и услуг, мы увидим, что тип цен по умолчанию стоит розничная. Далее, если мы с вами, выбрав контрагента, в котором... В договоре также определены типы цен по умолчанию. Вот есть в договоре закладки дополнительно. Реквизит тип цен. И если мы скажем, что вот с данным контрагентом мы работаем по расч... розничной расчетной. Скажем, окей. И когда мы данного контрагента, вот еще раз давайте его перевыберем, мы видим, что... Тип цен теперь для данного документа – розничная, расчетная. Есть, когда мы будем подбирать товары и продавать их, то цены будут подставляться из данного типа цен. В данном уроке все. Спасибо. До встречи на новых уроках.